Всем привет! Веками человечество пытается разгадать загадку долголетия. Согласно данным, которые собрали ученые, средняя продолжительность жизни человека полвека назад составляла 61 год, когда сейчас она составляет 79 лет. И все это благодаря новейшим достижениям в медицине и развитием технологий. Однако до сих пор ученые не знают, почему тот или иной человек становится долгожителем и как они смогли постичь секрет долголетия. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на старейших людей нашей планеты, которым это удалось. Димитру Каманеску Димитру Каменеску родился 8 ноября 1908 года, неподалеку от румынской столицы. В юности он учился на математическом факультете, но позднее Каменеска решил сменить специальность. Он бросил науку и стал изучать сельское хозяйство, в сфере которого он проработал около 70 лет. В феврале прошлого года власти Бухареста объявили Каменеску самым старым гражданином Румынии и вручили ему памятную табличку, а также выплатили чек на сумму 1000 долларов. Димитру признался, что считает секретом своего долголетия любовь жены, сыновей и внуков. Но соседи и родные считают, что дожить ему до 112-летнего возраста помогла диета из молочных продуктов, а также экология родного города, где нет заводов и мало машин. Титецу Ватанабы. Титецу Ватанабе был удостоен официального звания самого старого мужчины на планете. Он родился 5 марта 1907 года на острове Хансю в Японии. После окончания учебы он переехал в Тайвань, где проработал 18 лет в компании, занимавшейся закупками сахарного тростника. После окончания Второй мировой войны Японец вернулся домой и проработал в администрации до самой пенсии, а уже на пенсии бы увлекся искусством бонсай и выращиванием овощей. На вопрос о своем долголетии он говорил, что нужно просто чаще улыбаться и никогда не злиться. 12 февраля 2020 года представители книги рекордов Гиннеса вручили ему сертификат как самому старому живущему мужчине в мире, а 23 февраля Титецу умер, не дожив до своего 113 дня рождения всего 11 дней. Боб Уэйтон После смерти Титетсу Ватанабе, титул самого долгоживущего мужчины на земле перешел Бобу Уэйтону, которому также исполнилось 112 лет. Он родился 29 марта 1908 года в британском городке под названием Халл. По словам родственников, Боб был необычайным человеком и вовсе не потому, что достиг такого невероятного возраста. Для всех он был примером для подражания и прожил свою жизнь с большим интересом, общаясь с многими людьми по всему миру. В свое время Уэйтон успел поработать инженером и учителем, побывал в Тайване, Японии и Канаде. Он очень беспокоился об экологии, а в своей мастерской собирал мебель, ветряные мельницы и различные головоломки а деньги с их продажи передавал на благотворительные цели. Хестер Форд Хестер Форд является старейшей ныне живущей гражданкой Америки, которая в прошлом году отпраздновала свой 116-й день рождения. В основном всю жизнь Хестер была домохозяйкой и воспитала 12 детей, которые подарили ей 68 внуков, 125 правнуков и 120 проправнуков. До 108 лет американка никогда не была в больнице и жила в своем доме без посторонней помощи. До сих пор Хестер старается сохранять остроумие и посещать Мессу первое воскресенье каждого месяца. Набита зима Наби Тодзима считается старейшим жителем планеты с 15 сентября 2017 года по 21 апреля 2018, а также последним верифицированным человеком в мире, который родился в 19 веке. Японка родилась 4 августа 1900 года в поселке Ван и практически всю жизнь проработала на ферме. После смерти 115-летней анонимной долгожительницы из Токио, Наби Тадзима стала старейшей живущей жительницей в Японии, а спустя еще два года она стала старейшим живущим человеком в мире. Последние годы жизни Наби провела в доме престарелых. Ей удалось прожить 117 лет и 260 дней. Вайлет Браун Это ямайская долгожительница, которой удалось прожить 117 лет и 186 дней. My name is Violet Brown. Практически всю жизнь Вайлет проработала с мужем на ферме, выращивая и продавая сахарный тростник. А в ее 110-й день рождения у нее не было серьезных проблем со здоровьем, кроме глухоты. По ее словам, она не чувствовала своего возраста, а свою долгую жизнь она приписывала Богу, уважению родителей, усердному труду и кокосовому соусу. Она также любила ходить в церковь, читать книги и слушать музыку. А в свои 115 она все еще могла ходить с ходунками и даже читать без очков. Сара Кнаус Сара Кнаус считается долгожительницей из Соединенных Штатов. Она была признана самым старым живым человеком в мире Книгой рекордов Гиннеса с 16 апреля 1998 года. С раннего детства и до глубокой старости Сара проработала профессиональной швеей, и даже когда ей было далеко за сотню, она все так же занималась рукоделием и была достаточно активной. Те, кто знал ее, рассказывали, что она отличалась легким нравом и поразительным спокойствием. Именно в умении противостоять стрессам сама Сара и видела себя секрет своего долголетия. В основном она вела абсолютно обычный образ жизни, предпочитая физкультуре просмотр телевизора, а овощам и фруктам молочный шоколад и картофельные чипсы. И при всем при этом ей удалось прожить 119 лет и 97 дней. Ханета Нака. Эта женщина является старейшей жительницей на планете из официально зарегистрированной книги рекордов Гиннеса. 2 января этого года ей исполнилось 118 лет. Жизнь Конета Нака является ярким доказательством того, что в любом возрасте не стоит опускать руки. В 103 года врачи обнаружили у нее рак толстой кишки, однако женщина успешно поборола недуг и продолжает радоваться жизни и по сей день. Она уверена, что секрет долголетия заключается в надежде поддержке семьи, правильной диете и хорошем сне. Люсиль Рандон Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. Всю жизнь она провела, помогая другим, работая в госпитале. А в возрасте 41 год стала монахиней и устроилась на работу в больницу в городе Виши, где помогала старикам и сиротам. Сейчас Рандон живет в доме престарелых и является старейшей жительницей Франции и Европы. Она старается посещать Месу и принимает участие в вечерних молитвах. А в январе перед своим 117-летием Люсиль бессимптомно переболела ковидом и, как уточнил представитель дома престарелых, она не выказывала страх перед болезнью, однако очень переживала за других постояльцев. Жанна Кальм Жительница Франции Жанна Кальм родилась в 1875 году. Ученые считают ее старейшей из всех живших когда-либо на земле людей. Ей удалось прожить 122 года и 164 дня. Всю свою жизнь Жанна провела во французском городе Арль и редко покидала родные земли. При этом ее нельзя было назвать любителем здорового образа жизни. Она курила в течение 95 лет и бросила только из-за того, что в возрасте 117 лет потеряла зрение и не могла прикурить самостоятельно, а просить кого-то ей было неудобно. Но помимо вредных привычек Кальм любила играть в теннис и до 100 лет каталась на велосипеде. Сапарман Садимеджо Индонезиец Сапарман Садимеджо по неофициальным данным является старейшим жителем нашей планеты. В 2016 году он отметил свой последний 146 день рождения. В документах долгожителя указано, что он родился 31 декабря 1870 года. При жизни ему пришлось похоронить многих членов своей семьи. Он был женат 4 раза и пережил всех своих жен. Также Сапарман похоронил всех своих детей и с ним остались только внуки и правнуки. До конца жизни он чувствовал себя нормально, не соблюдал диет и любил слушать радио. Его 50-летний внук говорил, что дедушка сам мог ходить в ближайший магазин, а на вопрос о секрете своего долголетия Сапарман отвечал просто «Будь терпеливым и не будь честолюбивым». А на этом у меня все, спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.